Друзья, и снова всем здравствуйте, снова всем привет, рад всех видеть. И сегодня у нас будет первая настройка а, покер-рома Red Star под ваш компьютер. Друзья, также хочу сказать, что недавно я только познакомился с этим покер-ромом, и я изначально, хотя имея большой опыт в других румах, я не сразу мог разобраться, как и что мне там настроить. И поэтому э, я подумал, что если было бы какое-то видео на вроде того, которое я сейчас сделаю, то оно мне, конечно, было бы в помощи. Я был благодарен автору. Поэтому, исходя из таких рассуждений, я для вас сейчас делаю видео по настройке Покерума Red Star. В принципе, то, что я понял то что я узнал то что я выявил и сейчас я хочу с вами этим поделиться и если какие-то нюансы вдруг я пропущу и как вот на этой фоте, фотографии скажем прошу меня понять и просить если вдруг что-то где-то оговорился или не досказал well uh, далее друзья открываем клиент red star и как я выяснил в клиенте red star есть большой выбор настроек для комфортной игры. Сейчас мы попробуем все это здесь продемонстрировать. А, друзья, для меня, конечно, удобен русский язык. По-английскому я не сильно понимаю, но, в принципе, так на ощупь разобраться можно. Поэтому заходим в мой аккаунт и здесь надо будет найти, где мы можем поменять язык. Он весь вот внизу. Жмем галочку, ставим русский. Ну, в принципе, как я сказал, у он более удобный. И, в принципе, это такое основное, скажем, первое окно э, знакомства, где мы будем осуществлять с Румом Red Star. И здесь мы можем выбрать аватар, поставить для себя тему, анимацию, ну и так далее. Здесь в принципе все разделено по группам. И первая вкладка это у нас общие. В принципе, здесь э, у меня выбрано несколько настроек, их не так много ну и что есть тут у вас подсказки будут если вы будете нажимать на вот такой значочек то у вас будет выходить то что, что на что это влияет дальше у нас идет аватар но в принципе можно тут поставить показ аватара это у вас будет какое-то изображение или и да, если будет галочка стоять, то, в принципе, вот там у вас будет изображение того аватара, который вы выберете. В принципе, вот он у меня есть. Если вы снимете галочку, то, соответственно, у вас не будет аватара. Но, в принципе, что мне не сильно понравилось, это здесь ограниченный выбор, скажем так, наших изображений. И я не могу поставить свою, которая мне, в принципе, может понравиться, но ну, выбрать в интернете какой-то. Дальше мы переключаемся на темы. Здесь у нас есть уже несколько вариантов но я бы так сказал это очень мало по сравнению вот а, с тем что есть например на покер старцы но здесь вы можете выбрать в колоду опять же количество рубашек я бы сказал их можно сказать что нету очень мало ну и карты тоже вообще тут ну, небольшой выбор в принципе какой то есть и столы у нас несколько столов можно поставить по умолчанию, классический или упрощенный, тоже так сказать ограниченная, наверное, как версия, что ли? Надо что-то добавлять, что-то делать дополнительно. И дальше, друзья, мы переходим к анимации. В принципе, здесь всего лишь две такие вкладочки: это показывать анимацию или не показывать. То есть, соответственно, вы ставите галочки, если вы хотите, чтобы у вас за столом была какая-нибудь анимированная заставка. И дальше, друзья, переходим к столу. То есть то, что у нас будет за столом. Здесь у нас есть такие действия, как на настройка кнопок для ставок, ручной режим и автодокупка для кэш-игры. В принципе, я думаю, что тоже удобная вкладочка такая. Здесь, в принципе, можно поставить галочку и выбрать тот режим, который вам удобен. Или сумму первоначального байна можно поставить. Или выбрать докупку в больших байнах. Также можно сделать автодокупку за столами Fixed лимит. то есть это NL лимит это когда неограничено, вы можете ставить, ну, ва-бам, скажем, где у вас фиксированная ставка за столом, где вы больше, ну, не можете поставить определенного, там, то количества денег. Ну, и тоже можете выбрать, сколько вам нужна докупка именно за этими столами. Дальше вы можете задать время выполнения э, вашего баланса. Так Для этого можно нажать вот этот вот значок, это будет расшифровка, в принципе, и данного значения, так скажем. Баланс вашего счета будет автоматически пополняться каждый раз при выполнении заданных здесь условий. То есть, если у вас заканчиваются фишки, вы ставите, то у вас пополняется в соответствии с теми настройками, которые у вас сверху. Ну, соответственно, если тоже стэк падает ниже определенного уровня, э, скажем так, вот, если вы поставите 40% и у вас упадет ниже, ниже 40%, то у вас автоматически пополнится ваш баланс. А дальше, друзья, у нас идет настройка кнопок для оставок. В принципе, ну, думаю, что удобная, удобная такая вот панелька, где вы можете выбрать, какой диапазон вы будете ставить на префлопе, когда еще карта у вас не открылась. И можно также выбрать процентное соотношение, после флопа и, соответственно, задать параметры кнопок. Дальше у нас идет ручной режим, в принципе, как я понял, но ну, я им не пользуюсь. Это в случае того, что если вы пошли, к примеру, а сбросили определенную руку, но у вас еще есть не открытые карты и вы хотите посмотреть, в случае чего, если вы бы пошли в банк, какие карты бы выпали. Но здесь вы можете выбрать или никогда, или или в автоматическом режиме, ну или в ручной режим. В принципе, я думаю, в процессе игры, если вам это интересно, я думаю, что разберетесь. И здесь чуть ниже мы можем сделать себе, подсвечивать стол, когда стекает время на ход. В принципе, тоже такие удобные, скажем так, подсказки во время игры. Показывать сильную руку, так, иконка информированная на столе, показывать смайлы, показывать бюджет, бюджет миссии, показывать темы столов. Показывать деньги в больших блайндах кэш игры, но ну, в принципе я не, кэш, не кэшевик, но вот мне интересно показывать, показ фишек в больших блайндах, это в турнирах. То есть э, можно как количество самих фишек показывать там тысяча, две, там десять, 10, сто тысяч, или это все свести там буквально там 30-50. Это будет у вас в больших блайндах. Также можно подсветивать игрока, который сделал последнюю ставку или рейс. Ну, в принципе в процессе я говорю все это освоите дальше я вот не понял множество столов ну видно что со столами если мы ее вот нажмем то в принципе тоже удобная вкладочка вот как запомнить расположение столов то есть в принципе когда вы их откроете вы можете расположить их в определенном порядке и вот эту галочку если поставить то при следующем открывании у вас столы будут расположены так как вы их поставили до закрытия дальше у нас вкладка идет аудио здесь можно как вы хотите воспроизводить звук системных настроек Red Star Poker. Можно их вообще отключить, и, в принципе, у вас ничего не будет. Или воспроизводить звук, но сделать, как вам удобно, чтобы вы были слышны, если вы ведете вдруг стрим. Мне бывает, говорят, что ну, понизить громкость в системных настройках. То есть, поэтому обращайте на это внимание, если вам, ну, как-то сказать, может быть, подсказывать, что сделать, если вы этого, конечно, хотите. Ну, также можно здесь включить звуки в лобби, включить звуки за столами. То есть это у вас э, системный звук будет именно в определенных моментах. Э, если вы не хотите, чтобы за столами у вас был звук, то вы можете его отключить. Например, вот так оставить. То есть у вас будет молча э, сигнал, когда время на ход истекает. Но для меня, в принципе, это как бы вообще важный звук. Я по ним ориентируюсь, так как я открываю много столов. Поэтому... У меня все включено. Подавать звуковой сигнал при моем ходе, когда стол в фокусе. Тоже как бы важная вкладочка, чтобы вы были всегда в внимании. Подавать звуковой сигнал при моем ходе, когда стол не в фокусе. Ну, в принципе, рекомендую все эти настройки изначально оставить, если вы только начинаете играть. Следующая вкладка у нас идет турниры. Здесь буквально две можно поставить галочки, можно не ставить. У меня вся галочка «Автооткрытие турнирного лобби». Это, в принципе, когда вы регистрируетесь в турнире, то у вас выскакивает лобби, то есть информация по данному турниру. И если вы здесь поставите галочку «Всегда отклонять запросы на реванш», то это будет значить, что вам не будет предлагаться повторный вход. Зайти, скажем так, если вдруг вы по каким-то причинам, ну, так сказать, вылетели с турнира, и вам может сделать предложение redstar повторно зайти в этот турнир то есть если вы у вас не стоит галочка то вам будет предлагаться зайти по в турнир. если стоит то в принципе вы будете играть в этом турнире один раз дальше друзья у нас идет э, вкладочка такая как таймбанк что это такое сейчас попробую вам объяснить это когда вы сделали например э, сделали ставку как Здесь вот написано «Активировать автоматически». Здесь я вложил фишки в банк. То есть, если вы когда сделали какую-нибудь ставку в турнире или в кэш-игре, там, рейс, какой-нибудь там бет или чек, и э, подошло опять время к вашему, как бы сказать, дальнейшему ходу, и вы, как сказать, задумались на действием, что вам можно в этот момент сделать. И ваше основ основное время закончилось, но вы не сделали скажем, такого действия, вам дается дополнительное время. То есть вы можете его здесь поставить или автоматически, или всегда активировать, или вы можете активировать вручную. То есть вы можете, если поставьте такую галочку, активировать вручную, нажать просто там кнопочку, и у вас пойдет дополнительное время на ваше обдумывание хода. Хочу ваше внимание обратить на то, что если вы нажали здесь везде активировать вручную, то вы сами задаете, дополнять вам время или нет. Но я вам рекомендую это поставить в автоматическом режиме. Почему? Потому что, к примеру, бывает такая ситуация, когда у вас хорошая рука, хорошая карта, так скажем, и серьезный турнир, и вы надолго как-то задумались так, что вы не обратили внимания на то время, которое у вас идет. Но это бывает такой психологический момент. И если у вас поставлено активировано вручную, то у вас просто сбросится ваши фишки. И это будет действительно, как бы сказать, серьезное поражение ну, на дистанции. И может быть, вы вообще эти фишки все уже потеряли. А, то есть вы не сделали хода. А, у вас сделался автоматический пас, И это действительно а, очень такая печальная вещь. Поэтому <как> рекомендую вам быть внимательным за столом и активировать вот эту просто вот настроечку. И дальше у нас друзья идет худ игрока в принципе такая хорошая полезная настройка если вы немножко э, разбираетесь хотя бы там читали hold the manager 3 есть такие программы как Poker Tracker, ну и многие там другие в принципе почитайте про эти программы в интернете но опять же моя рекомендация оставить все как есть в принципе здесь вы можете Почитать описание, вообще, действительно удобно, что как есть, статистика игрока, и здесь можно именно настроить э, диапазон, э, если игрок тайтовый, это, как бы сказать, аккуратный игрок, ну, такой более нормальный игрок, лузовый, в принципе, который, ну, достаточно много ставит, заходит в банк, ну, и бесстрашный, в принципе, который, так сказать, ну, не умеет, наверное, играть. Ну, в принципе, как я уже сказал, почитайте лучше в интернете, и желательно бы научиться вам этим пользоваться. Друзья, также хочу вас обратить внимание ваше внимание на важные такие настройки. Это заходим, если у вас русский, в мой счет. И ставим «Хранить историю рук лояльно». Также выбираем покер вид. Ну, в принципе, такой вот ставим. Это по рекомендации, как я почитал. И хотел же сказать, что важно поставить на английский язык, если вы пользуетесь программой Hold'em Manager какой-нибудь или Poker Tracker, то есть если вы делаете анализ своей игры, хотите стать продвинутым игроком, то вам все эти настройки нужно держать на английском языке и обязательно, чтобы сохранялась история рук вашей папки на английском языке. А, сама история вашей игры вы можете посмотреть вот на этой вкладочке в принципе тоже удобно нажать историю, но ну, у нас здесь на русском я так понимаю деньги это кэш кэш игры, турниры это на фишке, ну и соответственно выбрать здесь определенный лимит, когда что вы хотите, чтобы вам показали, а, если хотите дополнить настройки у вас, вы выйдете в интернет, если вы нажмете вот так вот мой профиль, здесь будет у вас по вам, скажем, вся информация, почитайте, ознакомитесь, ну и дальше вот очки, опять же, если вы хотите показать, чтобы вам показали историю по очкам, тоже можете период поставить здесь и выбрать вообще начало и конец, за какой период вы хотите, чтобы вам предоставили информацию, так сказать. Друзья, думаю, что вот на данном этапе вам все Понятно по настройкам дальше следующий этап идет тоже немаловажный В принципе когда я сел сюда за стол я ну не смог как я уже сказал разобраться где и как мне вообще играть как открывать стол как закрывать где какие ставки какой боин, скажем за какой вход сколько я буду платить денег для этого вам нужно открыть покер выбрать варианты игры где вы играете Но на данный момент бывает что я играю sitting go но ну, это если вы кэш-игрок, то ставите вкладочку деньги. А если вы хотите играть а, на скорость, так сказать, с, с пэд, нажимаете сюда. Так, 6 плюс. Это игроки, это стол на 6 игроков, как я понял. А, так, главное, это скорее всего, если вы здесь выбрали, поставили что-то избранное. но я, в принципе, еще не совсем разобрался с этим. Но дело в том, что вот эти вот основные вкладки, я играю, например, в турниры. Сейчас вам расскажу. Здесь выбираете... У меня No Limit Hold'em. Можно здесь выбрать Амаху. Можно выбрать еще варианты игр. И все они у вас потом будут отображаться. Поэтому выберите тот вариант игры, где вы играете. Я играю вот No, no Limit Hold'em. А дальше выбираете ставки. По каким ставкам вы играете. Опять же, тоже обратите внимание на это. Я играю турниры микро. Поэтому ставлю микро. И у вас все турниры выходят по данной категории игры. И микро ставки это, скажем, до 5 долларов. Ну, по крайней мере, как показывает моя практика. Дальше это full ring. У меня полные столы от 7 и выше. Здесь вы можете поставить столы от 3 до 6 или хедзап 1 на 1. Или, в принципе, можете выбрать все, все поставить все галочки но я играю полные столы а дальше скорость у нас идет это обычная скорость 8 10 минут ну, там от 8 и более бывает до 15 минут в зависимости какой турнир но я не знаю я еще не знаю какие турниры здесь проходят на red star и это в принципе ну, моя практика на poker stars так, а, то есть понятно, обычная скорость, это рост блайндов, так сказать, когда у вас будет повышаться а, ваши блайнды, это вход в турнирную в, в игру, вы автоматически будете ставить. А, турбо, если вы поставите турбо, то это будет где-то рост блайндов 5 минут, и гипертурбо, это скорость вашей игры будет еще быстрее, это где-то 3 минуты будет у вас рост блайндов в принципе выберите здесь это основные тоже настройки где вы хотите играть ну, у меня вот обычные дальше есть дополнительный такой фильтр сейчас мы нажмем он такой более расширенный так это валюта доллар евро в принципе тоже выберите здесь Время, когда вы сделали настройки Например, на ближайший час вам будут показывать ваши турниры Вот если вы нажмете применить Так, название обычное На ближайший час, как вы видите, турниров нету Сейчас посмотрим, изменить настройки на ближайшие 6 часов Так, куда они ушли? Мне высокий не нужны Так, куда-то все исчезло Здесь вроде были турниры так, сейчас мы посмотрим еще раз минуточку. Так, микро. Плюс 7. Гипертурбу уберем. Сейчас посмотрим. Так, у меня что-то на ближайший час. На ближайший час турниров нету. Давайте в период вообще 24 часа будет работать. Так, тоже почему-то не работает. А, может быть знаете что дело в том что я убрал в настройки евро вот а, поставьте евро в принципе здесь оказывается что не все турниры в долларах но я так думаю валюта ваша будет автоматически конвертироваться и нажимаете применить так сейчас мы поставим настройки в пределах например 6 часов чтобы у меня не было такая не был такой большой список чтобы я мог ориентироваться ну и в принципе у вас вот предстоящий турнир в течение 6 часов так друзья ну что спасибо за внимание вроде бы все такое основное я вам рассказал кому помог ставьте лайк поддерживайте канал очень рад вас видеть что вы заходите в гости пишите свои вопросы буду делать по ним видео на какие то вопросы буду отвечать в комментариях поэтому очень рад как сказать с вами вести такое содружество так скажем вести Наш канал совместно. Дело в том, что хочу помогать именно вам. Тем, что знаю, какой информацией владею. Но на данный момент вот решил вам показать настройки в Red Star Poker. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся в следующем видео.